Всем привет! Смотрите как создать виртуальную машину с QNAP QTS, как установить операционную систему QTS версии 5.1 на виртуальную машину в а еще как восстановить данные с такой виртуальной машины или физических дисков QNAP NAS. Создание виртуальной машины QNAP QTS может быть очень полезным если Вы хотите создать собственное хранилище данных или использовать функциональность сетевого хранилища QNAP в сетевой и локальной среде, не покупая отдельного оборудования. В этом видео я покажу как создать виртуальную машину с QNAP в программе VMware и настроить ее для использования в качестве локального сервера, вы узнаете как подготовиться к созданию виртуальной машины, как настроить параметры, установить QTS, а также проверить ее работу. И в завершении как восстановить данные с данной виртуальной машины. Я покажу как создать виртуальную машину с интерфейсом модели QNAP TS 1685 и актуальной прошивкой на данный момент 501. Перед тем как создать виртуальную машину с QNAP QTS необходимо подготовиться к этому процессу. Вот несколько важных шагов, которые следует выполнить. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным требованиям для запуска виртуальных машин. Обычно это требует достаточного объема оперативной памяти, процессора и места на жестком диске. Скачайте и установите гипервизор в mWare или Proxmox. Загрузите образ загрузчика QNAP, ссылка будет в описании под видео. После выполнения этих шагов вы готовы к созданию виртуальной машины с QNAP QTS. Для создания виртуальной машины скачайте архив с файлом образа виртуального диска операционной системы QNAP. Ссылку я оставлю в описании. Разархивируйте его в любое удобное место. Создайте папку для будущей виртуальной машины и скопируйте в нее ранее скачанный в MDK файл. Далее запустите программу VMware и кликните по кнопке Создать новую виртуальную машину. Здесь оставляем без изменений. В качестве операционной системы укажите 64-битную версию Linux. Задайте имя и укажите расположение. Добавьте путь к папке своим dk файлом. Добавим несколько ядер. Объем оперативной памяти нужно оказать не меньше 6 ГБ. Далее все без изменений. В результате этот диск будет удален, так что его параметры тоже можно оставить без изменений. Итак машина создана, теперь нужно внести некоторые изменения в настройки. Откройте «Параметры виртуальной машины», здесь удалите жесткий диск и CD-привод, в настройках сети смените подключение на мост, а затем добавьте системный диск. Нажмите «Добавить жесткий диск» IDE, использовать существующий виртуальный диск и укажите путь к файлу образа диска, который вы скачали ранее. и нажмите Finish. Затем добавьте остальные жесткие диски. Я добавлю 4 физических диска. Тип диска обязательно должен быть SATA, иначе система его может не увидеть в процессе установки. Теперь нужно изменить параметры сетевого адаптера в файле параметров виртуальной машины. Для этого перейдите в папку, где она хранится и откройте VMX файл с помощью блокнота. Здесь измените значение в строке Ethernet Virtual Device. На следующее. сохраните и закройте файл. Далее перейдите к VMware и запустите виртуальную машину. Здесь вам нужно успеть нажать клавишу вниз или вверх при появлении данного окна чтобы загрузить систему в режиме восстановления. В результате загрузится утилита TinyCore. С помощью данной утилиты нужно изменить параметры загрузчика. В параметрах вы можете выбрать модель сетевого хранилища и версию операционной системы. Запустите терминал. Для начала нужно проверить видеть ли устройство вашу сеть. Выполните команду вывода сетевых адаптеров и в конфиг. Затем проверим есть ли доступ к сети интернет выполнив пинг DNS сервера. И чтобы изменить параметры загрузчика введите следующую команду. Здесь есть три строки, которые можно изменить. Это model type, модель, версия прошивки и адрес загрузки. Здесь указана проверенная модель, поэтому ее менять я не буду. Последнюю версию прошивки можно посмотреть на официальном сайте QNAP. Для правки файла нажмите I, теперь его можно отредактировать. Измените версию прошивки, я возьму актуальную на данный момент версию и ссылку оставляем без изменений. Для сохранения изменений кликните по кнопке, а затем кликните по кнопке двоеточия, затем введите WQ. Итак, файл загрузчика мы отредактировали, теперь нужно его запустить, для этого выполните следующую команду и дождитесь окончания загрузки. При успешной загрузке вы увидите на экране следующее. В обратном случае система выведет ошибку. Теперь нужно перезагрузить систему и дождаться ее загрузки. Загрузка системы длится 10-15 минут, а может и больше. Все зависит от параметров вашего компьютера. Если вы все сделали правильно, система загрузится и выведет IP-адрес устройства. Откройте любой удобный браузер и введите IP в адресную строку. Также вы сможете обнаружить ваше сетевое устройство с помощью программы QFinder. В окне браузера нужно завершить процесс установки системы. В окне выбора версии системы нажмите Далее. Затем задайте имя и пароль администратора. Далее можно установить статический IP. Проверяем параметры и жмем Apply для подтверждения. Система предупредит, что все накопители будут затерты в результате инициализации. Для продолжения нажмите «Инициализировать». После начнется процесс применения параметров и завершения установки системы. По окончанию вы увидите окно с поздравлением об успешной установке. И чтобы открыть менеджер настроек NAS, нас, кликните по этой кнопке. На этом процесс установки завершен, теперь у вас есть виртуальная машина с актуальной версией QTS. Далее осталось создать том, настроить доступ и у вас будет работоспособное сетевое хранилище. Таким же способом можно сделать NAS хранилище с операционной системой QNAP из обычного ПК. Единственный момент вам потребуется подходящая сетевая карта, так как в прошивке имеется набор сетевых драйверов лишь небольшого количества моделей. Вам нужна сетевая карта на подобие Intel 2000E. Иначе устройство не будет определяться в сети. Для установки на ПК нужно скачать Image файл и записать образ из архива на флешку. Это можно сделать, к примеру, с помощью программы Win32 Disk Imager. Далее нужно загрузиться с флешки и следовать ранее показанной инструкции. Чтобы создать RAID на данном типе устройства, откройте панель управления Storage and Snapshots. Кликните по значку New Volume. Отметьте диски из которых будет состоять массив, выберите тип RAID и нажмите Далее и создать. Система предупредит о том, что все данные на выбранных дисках будут затерты. Нажмите ОК для подтверждения. После начнется процесс построения массива, ресинхронизации и форматирования накопителей. Пул создан. Теперь система предложит создать новый том. Для этого кликните по кнопке «Новый том». Выберите один из трех предложенных. Теперь вы можете создать сетевую папку и загрузить данные на сетевое хранилище. Для каждой из сетевых папок по умолчанию активирована функция корзины. Если вы случайно удалили важные файлы, откройте папку корзины FileStation и восстановите их. Кликните правой кнопкой мыши по файлу или папке и нажмите «Восстановить». В том случае, если функция корзины не активирована или вы удалили файлы, минуя корзину, восстановить удаленные файл вам поможет специальная программа для восстановления. Данные могут быть утеряны по разным причинам, таким как ошибки при работе с файлами, неисправность оборудования, включая жесткие диски и RAID-контроллеры. При выходе из строя сетевого хранилища ваш RAID будет разрушен. И чтобы достать из него данные, вам нужна программа, которая его заново соберет и даст возможность достать важные файлы. Программа для восстановления данных Hetman RAID Recovery поддерживает большинство файловых систем и все популярные типы RAID. Если вы использовали физические диски, подключите их напрямую к ПК с операционной системой Windows. Достаньте накопители сетевого хранилища и подключите их к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Если это виртуальные диски, загрузите образы в программу. Для этого откройте меню Сервис Монтировать диск. Выберите из списка тип виртуальной машины. Далее. Укажите путь к файлам виртуальных дисков. ОК. И далее. После они появятся в окне программы. Программа в автоматическом режиме соберет из них RAID, и вы сможете его просканировать и достать нужные файлы. Кликните по диску правой кнопкой мыши «Открыть». Выберите тип поиска «Быстрое сканирование» или «Полный анализ». При полном анализе нужно указать файловую систему дисков. По завершении откройте папку где лежали ваши файлы. Содержимое всех файлов можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Отметьте те, которые нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Укажите место, куда сохранить данные, диск, папку и нажмите еще раз «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанном каталоге. В заключение можно сказать, что создание виртуальной машины с операционной системой QTS QNAT NAS может показаться сложным процессом, но с правильной подготовкой и инструкциями это не составит труда. В процессе работы с данными не всегда все идет гладко и возможны случаи потери данных. Программы для восстановления данных, такие как Hetman RAID Recovery могут стать незаменимым инструментом для восстановления важной информации.